Всем привет! Меня зовут Меликов Низам. Я практикующий флорист-дизайнер. Сегодня я расскажу вам свой путь профессионального флориста. Я родился в цветах. Мои родители занимаются цветочным бизнесом с 1987 года. Я же начал свою карьеру с 2005 года и два года проработал помощником флориста. В период обучения в университете с 2008 года взял в управление киоск размером 8 квадратных метров. И моя первоначальная команда состояла из двух флористов. В 2010 году мы запустили ребрендинг нашей компании «Орхидея». В этот же год мы запустили первый интернет-магазин по доставке цветов в Твери. В 2012 году взял в управление салон 30 квадратных метров и начал там применять свой подход к цветочному бизнесу. С 2014 года создал внутреннюю систему образования для флористов компании «Орхидея». К 2016 году численность нашей команды составляла 20 флористов. В 2017 году я запускаю свой собственный проект под названием «Магнат студия флористики». Также в 2017 году я принимаю решение о обучении в Международной школе флористов и дизайнеров «Николь». В 2018 году прошел бизнес-курс от Дмитрия Туркана «Цветочный бизнес». В 2019 году окончил курсы современной флористики в Международной школе флористов-дизайнеров «Николь». Я продолжаю развиваться и обучаться в данной сфере, посещать курсы, семинары, выставки, актуальные для меня, так как я выбрал профессиональный подход к флористике. Флористика – это мое предназначение. Я люблю помогать людям, которые хотят развиваться в флористике и цветочном бизнесе.